На этой стороне Фондора лучшего товара не сыщешь. А? А! А надо ли тебе чего? Вечный мастер? огонь с тобой. Добрый день. А! Прошу! Прошу. Что у тебя там? Будь здоров. Купи За дежурство в такую погоду могли бы и доплачивать. Могу служить. До новых встреч. похоже на берлогу нищего, чем на Крестные у Лютика друзья. Положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про лютика? чемпионы должны соблюдать правила безопасности. Представляю вашему вниманию. В онлайн, фактические сцены, а также сцена была кражи и, ну, распутать этот клубок и найти все-таки давитые хотя бы меню. Жетко и Сжечь. Так, ну что, пойдемте обратно к Диксте. Зелья у меня еще действует, так что я могу спокойно и через камни обыскано. Ты узнал тебе. Сахар в трубе. чего интересного. Тарик принимает зель мозги. Паль... У него я настроение явно не к, к, к черту. Эх, Ведьмак, если б ты не сказал, мы бы в жизни. Кино года твоего. Да. Посередняя комнате Следы ног. Эх, Ведьмак, если б ты не сказал, мы бы в жизни не догадались, что это на самом деле следы ног. Мало ли, что это все-таки такое. Отличный неожиданный букет, непременно попробуй. И ты, пожалуйста, положи потом бутылку на место. Год твоего рождения. Может, это про Лютика? Или про Цири? Так, положить бутылку на место? Сейчас какой-нибудь тайник откроется. Годы 1245 и 1254. 1245-1254. Какой-то щелчок. Кажется, в соседней комнате. Тайная комната. Наверное, здесь люди и остальные готовили налет. За мной следит Менги. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Я ожидал тебя здесь увидеть, особенно в обществе Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе. Тебе это также любопытно, Трис? Нет, но мне заплатили. Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле, Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь если верну казну Кстати, или как говорят в буклере апропо Ты не узнал, кто попер мое золото? Oh, my God. Ugh. Ugh. Ugh. Uh. Uh.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 Oh, my God. Прасно беспокоил Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, Экто Калип Менге. Вот, пожалуйста, Мериголь. не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезно рассказать, как ты это узнал. Умираю от любопытства. Кенкель мне рассказал, старикан неплохо себя чувствует. Он просто инсценировал смерть, чтобы сбежать от кредиторов. Интересно. Я не знал, что у него были долги. Были. А Менги обещал, что покроет их в обмен на помощь при ограблении, так что... Геральт, ты, как бы это помягче сказать, здесь, Если ты решил, что я поведусь на эту неизвестно откуда взявшуюся байку, ты меня плохо знаешь. Ну хорошо, я соврал. Наполовину. Я слышал о полулювах, полуорлах. И даже о полурыбах, полулюдях. Но ты не убедишь меня, что на свете бывает полуправда. И все-таки попробую. Хенкеля я не видел, но твоя казна действительно у Менги. И узнал ты это с помощью хрустального шара. Может и так. Профессиональная тайна. Ты что-то от меня скрываешь. А я это ненавижу. Больше, чем Нильфгард. Но в конце концов мы работаем вместе по расчету, а не по любви. Кроме того, в твоем вранье должна быть хоть доля правды. Менги последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менги по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуней в доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Сомневаюсь, что менте по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку, которых столь многое объединяется. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь? Что мне и нужно. Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. У тебя устаревшие сведения. Мы уже не... Да, я знаю. Вы расстались через две недели после совета в Лок-Муине у слияния Понтера и Ликселлы. Но знаете, что говорят? Старая любовь не ржавеет. Первая, первая любовь только откуда у меня тоже есть свои тайны голубки но мне пора удачи мог бы все отрицать не так энергично а что бы ты сказала на моем месте на твоем месте я бы вообще не задумывалась о том что говорить дикстре но мы отошли от темы нам надо вернуть казну Рис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстра интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири. Да. Менги где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это все меняет. Слушай, встретимся на рассвете у Часовни Вечного Огня. На восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казарму охотников. Идет. До свидания. И спасибо тебе. Куртран, купи сегодня! А дождь? Чья это? Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менги успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому менги проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я представляю Менги меч к горлу и спрашиваю, где лютик? Не вариант. Менги гнида, но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Но ничего, придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. Мне все это по-прежнему не нравится. Но что ж поделаешь, пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной как с дамой, но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего, поэтому что бы ни случилось, Просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трисмеригольд. Меригольд, Меригольд? но ну, проходи. Оттирас, Трисмеригольд, ты перешел с утопцев на чародейку за них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопят самые больше. Рыбака за ляжки покусают. А они убивают королей. Плетут заговоры. Вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. А -а -а -а. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал ее! Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать... Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхарт? Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она! Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А такими не разговаривает Тогда передавайте ему привет От меня и моей подружки Мэри Гольд Добро Бери ее и иди за мной Да никуда не отходи Все, наверное. Кажется, пронесло. Что случилось? Я думала, Менги проглотил наживку. Нет, не проглотил. Он понял, что это ловушка. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его, а ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери. На, возьми! За пазухой? Ничего. Но погоди, что-то в подкладке? Ну ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Я нашел письмо для Менги от какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики, условные сигналы. А, действительно, смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о лютике? Готов поспорить, только как до него добраться. В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Может, Дейкстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Ключ от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстра обрадуется. Ну, по крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Здесь мы разделимся, но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру. Верно, мы оставили здесь слишком много следов. Да, а кроме того, мне надо выпустить пар. Послушай, есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь пойдем уже отсюда. Господин Райвен просит на пару слов. Он вот же нетерпеливый сучий сын. Что? Ничего, я скоро буду. Кого я вижу? Геральт из Риви. <связь> Ты перестанешь за мной шляться? Да, как только ты скажешь, где моя казна. Мы с Менге не сговорились. Совсем? Совсем. Это объясняет пожар в казармах. Надеюсь, моя казна не пылает вместе с охотниками? Я ее не видел. А 20 тонн золота все-таки сложно проглядеть. Значит, ты пришел ко мне с пустыми руками. Во-первых, это ты ко мне пришел, а во-вторых, кое-что в руках у меня есть: ключ от сейфа. Я нашел его у Менги. А искать сейф ты предлагаешь мне? Это будет непросто. Но что же делать? Ты и так неплохо поработал. Это все, что ты можешь сказать? Никакой сочной морали, искрометной шуточки? Ха -ха -ха -ха. Хочешь шуточку? Но ну, сейчас расскажу. Ты готов? Ты меня обманул. Снова. Что? Ты с самого начала знал, кто вынес мою казну, но не захотел любезно поделиться своими соображениями. Зато я любезно помог тебе сказной, так что не надо истерик. Я не шучу, Геральт. Ты злоупотребил моим доверием. Я как-нибудь пережил. В этот раз, да. Ну хорошо, пора свести счеты. Это угроза? Напротив, ты мне помог. Так что тебе полагается награда, несмотря ни на что. Готов поспорить, ты все еще не знаешь, что с Лютиком. -то. Нет, но я напал на след кого-то, кто может знать. Кажется, какого-то шпиона. Он подписывается, как Еморлак. Беда в том, что в письме от него написано, как организовать встречу, но ни слова о том, где. Разрушенный дом в застенье. Дай сигнал, и он придет в тот же день, перед полуночью. Спасибо за помощь. Не стоит благодарности. Я всегда отдаю долги. Даже лжецам. А под конец нижайшая просьба. Никогда больше не пытайся меня обманывать. Никогда. что тебе костер не угрожает от зла нас сохрани а -а -а. похоже это тот самый тайник я подал условный знак шпион должен появиться в застении перед полуночью Осталось спрятаться и подождать. За дверью. Лучшее место, чтобы спрятаться. Классика. Откуда ты узнала, что когда Дикстра тебе сказал? Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок, грибок на стенах, в углу мышиной помет. Губы сами складываются, чтобы... Чш, тихо, он идет прячься. Менги заболел. Я не знаю, кто вы, но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз еще глубже. Уверяю тебя. Но можешь еще вылезти, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. С дамой так не говорят. С дамой нет, а с ведьмой можно. Можно, но не стыдно. <свист> Волмнел? Пошла ты! Я выдержу! Конечно, выдержишь. Я только начинаю. <свист> ты, наверное, думаешь, что больнее не будет. Будет! Ну как, будешь говорить? Буду, буду. Только скажите, о чем? Чисто из интереса. На кого ты работаешь? Не скажу и речи быть не может. Ты уверен? Родовид. Я работаю на Родовида. Где Менги спрятал казну Сигеровина? Не имею понятия. Ты отдаешь себя чему? Что хватит одного моего слова, чтобы ты снова был отборен? Да! Но все-таки я сказал, что ничего не знаю. Это вам ни на что не намекает! Он говорит правду. Похоже на то. Чего Радавид хотел добиться с помощью Менги? Очистить подступы! перед походом. Ну да. Город легче занять, когда оттуда исчезнут чародеи. Сволочь! Он заплатит за это. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менге. Так это... Это все из-за него? Из-за ебаного министреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня маней? Не верю. Из-за такой мутаты! К делу! Лютик на храмовом острове! В тюрьме под святилищем! Менги задумал для него показательную казнь в Эксенфурте. Боюсь, эти его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менги. Отданному лично, зараза. Мы справимся. У меня есть мысль. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я безмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро, Герайт. Знаю. Он слишком много видел. Но как же? Ведь я вам. Я, я ничего никому. Или он умрет, или я лишу его памяти. Сотри ему память. Но я же помог! Помог! Это не страшно, даю слово. Кайсли Как ты себя чувствуешь? Отвратительно. Ужасно. Паршиво. Я долго могу продолжать. Но я хочу отсюда как можно скорее уйти. Умыться и напиться. Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурд. По личному приказу менги верно точно и в этом вся проблема менги умер значит об этом знаем только мы он ведь смог убежать во время пожара значит может и вернуться он или кто-то очень-очень на него похожий доплер верно я думала о твоем знакомом дуду бибервельте который принимал облик купца низушка Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Послушай. Есть еще одно дело. Только не здесь и, конечно, не сейчас. Приходи ко мне, когда сможешь. А теперь...